здесь есть кто нибудь ответы идут ты слышал мальчики каждый день в мире фиксируется огромное количество необъяснимых явлений и понимание сути и природы этих вещей порождает страх и чувство беспомощности у любого здравомыслящего человека. А если я скажу вам, что с тонким миром вы сталкиваетесь намного чаще, чем можете себе представить? Что если он намного ближе, ближе. чем вы думаете? Пропитанные плесенью заброшенные дома, забытые, заросшие сорняками деревьями кладбища, оставленные человеком с вековой историей заводы и фабрики. Все эти места славятся паранормальной активностью, но сегодня мы отправимся в действительно жуткое место. Спрятанное в глуши густых и холодных лесов России. Главной целью посещения данной локации было изучение старославянского капища, которое расположилось на бывшей территории заселения древних славян еще в 6 веке до нашей эры. Особый интерес у меня возник после публикации видеоматериала на канале ТОПи с Сергеем и Настей, которые столкнулись с некой паранормальной активностью в данной локации. И именно Сергей выступит проводником в данном походе. Разумеется, был запланирован ряд экспериментов, которые планировалось провести, но все пошло не по плану. На полпути к капищу нас прерывал мощный удар камня об дерево. Нам пришлось остановиться. Ну а что было дальше, вы сейчас увидите. минуточку это лес. Здесь нету нигде проводки, нет столбов. Слушай, ну сейчас мергнул вот до красной почти. Дай знак. нами было принято решение провести сеанс ЭГФ на этой дороге. Вместо классического прибора для связи с тонким миром я буду использовать ранее скачанное приложение из магазина Google с функцией записи сеанса. По мере дальнейших исследований и выхода роликов я буду проводить испытания различных, более доступных приложений. Также жду ваших пожеланий и отзывов об использовании вами, других программ. Здесь есть кто-нибудь? Ответы идут. Ты слышал мальчики? Как зовут? Ты сможешь с вами вступить в контакт? У меня в руках прибор. Можешь ему коснуться? Дотронься до прибора, чтобы мы знали, что это ты. Коснись его. Если можешь с нами выйти на контакт. Ты здесь? Дай знак. Дай знак. Были ответы и почему-то дай знак, если ты здесь. Нам уйти отсюда. Коснись черного прибора, если ты здесь. Дай знак. Ты здесь? Ты можешь нам ответить? Дай знак еще раз. У меня в руках черный прибор, можешь его коснуться? Коснись этого прибора. Нет, предлагаю идти дальше. Что-то было, что-то было, но это уже на телефон, походу. Да? Нет? Да, это уже на телефон. Это на фонарь. Что... да ну кстати записывает сразу мне сюда потом разберем посмотрим что было сказано но ты видел да как он начал рефлексировать я да я это заснял но все равно надо разбирать так это на лампу он, наверное да это на лампу он сейчас ты можешь взять? Тырка свободна есть? Сереж, это не на лампу. Дай знак. О, какие вы тяжелые-то! А. Ты видишь? На <laughs> да, давай пойдем. Слушай, но ну он реагирует. Уже через неделю вы сможете увидеть, что же произошло на самом капище. Ролик сейчас находится в монтаже, идет обработка звука. И я скажу вам так, это будет намного страшнее, чем то, что вы увидели сейчас. Еще у меня к вам будет огромная просьба. Если вы увидели что-то необычное или услышали в этом ролике, возможно, что я что-то упустил, обязательно напишите сразу в комментариях. Подпишитесь на канал, поставьте лайк. И становитесь участниками группы доктора Адамса. Во всем попробуем разобраться вместе. С вами был доктор Адамс. Берегите себя и своих близких. До скорого.